Огромное спасибо Олегу за прекрасную презентацию, за, э, веду, как ведущему показа. Потому что это огромное мероприятие для нас, очень важное в парке Горького на формате э, уровня Москвы с толпой людей. И чтобы всех их сориентировать, скоординировать, поставить показ и все это держать еще и в э, тонусе, нужен огромный профессионал. Поэтому Олег отлично справился с этой задачей. Мы ему очень благодарны и будем рады видеть его на дальнейших наших мероприятиях и свадьбах. Спасибо!